Мендит, квинтэйрмит, квинтэйлландзлатнер. Здравствуйте, друзья! С сегодняшнего дня на нашем канале будет выходить небольшие такие ролики, своего рода влог, где я буду показывать обратную сторону, то есть те моменты, которые не входят в наше видео. Свои рабочие моменты, какие-то интересные встречи, Возможно, разговоры, которые не попадают в основное видео. Монтируя я в программе Adobe Premiere, выбираем сначала музыку, да? музыку, под которую мы будем выбирать. Ну да. Меня зовут улан залат уважаемые друзья. Сегодня меня пригласили в 9 часов дознавателю Черноземельского района за видео о команде Батухасикова и как они работают в Черноземельском районе. Сегодня будем записывать на три камеры. На три камеры две у меня есть. Благодаря вашим донатам, кстати, уважаемые друзья, две ну камеры у меня есть. Остальное. Остальное. Остальное. Попросил лук Кстати, уважаемые друзья, эту камеру, которую вы сейчас видите, этот объектив, мы приобрели благодаря вашим донатам, благодаря вашей поддержке. Вы присылаете нам небольшие средства, я их коплю и потихонечку приобретаю вот такие вот вещи. Опять же, вот микрофон радиосистемы на 2 петличных микрофона тоже был приобретен благодаря вашей поддержке, вашим донатам. Итак, уважаемые друзья, уважаемые земляки, вы все знаете ситуацию со Штыгашем, которая продолжалась на протяжении целого года. Силами вас, друзья, силами, нашими общими силами, усилиями. Мы все-таки продавили этот вопрос среди депутатов Народного Курала. И на 21 сессии 25 декабря 2020 -го года был все-таки принят вопрос. Но не скажу, что единогласно, но с некоторыми все-таки палками в колеса все-таки очень долго, да, вы знаете, целый год э, не обращал внимания ни глава республики, ни наши депутаты э, Государственной Думы, не э, депутаты Народного фурала не обращали внимания на э, чаяние народа, на то, что э, хотел народ народ справедливости. Справедливости по закону, вы все знаете, э, анализ данного выступления – независимые анализы, данные действия, заявления, поданные в отношении Штыгашева в прокуратуру Красноярского края для того, чтобы рассмотреть данную повестку. И, в общем, очень много-много всяких разных мероприятий проходило в течение года. Это, может быть, вам было незаметно. Но в итоге мы продавили эту ситуацию, и 25 декабря... 25 января мы, я вместе с депутатами выезжаю в Хакасию, в Абакан, для участия на 27 сессии парламента Хакасии. Я так думаю, они дадут нам высказаться с трибуны их парламента. С нами едут три депутата, это представители совместной фракции, это депутаты Единой России, депутаты Справедливой России и э, Коммунистической партии. Но э, я все-таки хочу отметить, что данный вопрос э, не разделяется по партийной принадлежности, не разделяется по э, э, в отношении э, позиции либо оппозиции, то есть в э, отношении того, как думает и считает власть. Потому что я считаю, что задета честь каждого каждого человека, кто считает себя этническим калмыком. И мы собрали, объявили небольшую просьбу о помощи. И большое спасибо благодаря вашей помощи. На сегодняшний день я уже приобрел билеты Москва-Абакан и обратно. Приобрету сейчас я буду смотреть, как, как будет легче или дешевле добраться до Москвы на автомобиле или э, там, автобусом, или все-таки купить билет на самолет. Сейчас вот как раз буду решать этот вопрос. Большое вам спасибо за вашу помощь, за чистую, искреннюю поддержку. Мы будем следить за событиями и дальше непосредственно уже с самого Абвакана будем выходить прямо в эфир расскажем вам о тех ну и где сделаем небольшой влог естественно о том как прошли наши как нас встретили и вообще о чем мы разговаривали большое вам спасибо, <связь> спасибо друзья и до встречи и хотелось бы получить обратную связь если вам нравится такой формат где может быть один-два раза в месяц я буду делать небольшие ролики и рассказывать вам о том, как э, э, я провожу время э, за кадрами. То есть как создаются ролики, э, как о чем разговариваем, договариваемся. Так, в общем, э, небольшую вот, такой быт окунемся, в, э, э, Ну можно сказать, в мою жизнь. Большое спасибо. Подписывайтесь, оставайтесь на канале, делитесь видео.